Всем привет! Нам в последнее время поступает огромное количество вопросов обращений на тему кризиса. Вся вот эта ситуация с коронавирусом, с падением доллара обострилась. И задают вопросы из серии «Что нам делать? Как нам дальше быть?» «Может быть, нам стоит изменить как-то свое поведение?» Ну, именно за это вопросы эти риэлторы. «Что будет с рынком недвижимости?» и так далее. И мы решили снять серию небольших видео на эту тему. И поделиться своими наблюдениями, соображениями и то, как действуем мы. И первое, первое, что я хочу сделать, поделиться статистикой запросов. Все мы прекрасно знаем, кто ходит на наши бесплатные вебинары, насколько сильно зависит количество сделок на рынке от количества запросов в поисковых системах. Если люди ищут, мы называем это маркерный запрос, купить квартиру, чем больше таких запросов, тем больше сделок в этот период, в месяц или в неделю на рынке фактически. Так вот. Давайте посмотрим, что происходит в России, или в принципе в любых регионах русскоговорящих, где люди пишут купить квартиру, какая статистика у нас на текущий момент. Здесь мы видим график за последние два года, по месяцам, то есть данные по месяцам. И давайте вот я вам показываю сразу, что происходит у нас сейчас. Последнее это у нас начало 2020 -го года. Я провожу прямую линию, и мы можем увидеть, что на текущий момент это пик запросов за последние два года, причем он настолько большой. Посмотрите, насколько раньше пики отличались, да, они не такие большие были. Этот пик самый высокий. Сейчас, по сути, можно сказать, ажиотаж. Если многие другие бизнесы переживают действительно кризис, у них есть проблемы с клиентами, с продажами, с тем, что некому продавать, в нашем с вами случае, в случае с рынком недвижимости, обращений все больше и больше. Если вы этого не почувствовали на себе, если вы не получаете таких обращений сейчас в изобилии, то значит вы что-то делаете не так, потому что фактически мы это увидели сначала в принципе по активности наших клиентов, а теперь мы это видим еще и на статистике. Оказывается, это самый большой пик продаж запросов и продаж будет в этом месяце по недвижимости, и в следующем месяце, я думаю, тоже. То есть весь 2020 год начался с роста. И самое интересное, по России, это наблюдается, вот какой регион бы я не тыкнул наугад в любом регионе России. Вы можете это проверить сами. Но я вам показываю вот наугад. Давайте начнем там с центрального округа, да? тыкнем какую-нибудь там Воронежскую область. Смотрим. Рост выше, чем все остальные прошлые периоды. Давайте с центра пойдем куда-нибудь в другое место, давайте по Волжье Пензенская область наугад просто нажимаю тоже рост, может быть не такой крутой но тоже рост, давайте дальше пойдем куда-нибудь за Урал сходим Сибирь, давайте посмотрим Иркутская область У них еще в ноябре начался рост, но у них тоже, по сути, сейчас пик. Это все равно пик в отношении, если сравнивать с прошлым периодом и последние два года. Поэтому, ребята, мы дальше снимем видео теперь, что с этим делать, что с этой информацией делать, как действовать дальше. Но в этом видео я хотел вам показать... Что сейчас самое время активно действовать, а не сидеть, не ныть, что все плохо, у всех все стоит. У нас с вами наоборот самое время плодотворно поработать. Поэтому ждите следующее видео, если вы хотите его получить, напишите под этим видео «Хочу продолжение». И мы снимем в ближайшие день-два еще одно видео на эту же тему, теперь уже с конкретными действиями. Что вам нужно предпринять, чтобы эту волну обратить себе на пользу, а не сидеть и плакаться, что сейчас... Такая сложная ситуация и некому продавать. До встречи!